Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чуде крови Святого Януария. Каждый год 19 сентября Неаполь гуляет. Выходной день – главный престольный праздник. Чудесный средневековый обычай в День памяти Небесного Покровителя не работать, а ходить в церковь. Прикладываться к мощам и святыням. Главная святыня Неаполя Ковчег с честной кровью священномученика Януария, и сначала несколько слов о нем. Януарий – епископ города Беневента, почитаемый Православной Церковью древней Святой. Память Его празднуется 21 апреля. Был замучен язычниками римлянами в 305 году во время Диоклетианова гонения. При отсекновении головы ученики священномученика собрали иго останки и истекшую кровь. Засохший сгусток крови поместили в хрустальный сосуд. И вот на престольный праздник, после праздничной службы, этот сгусток разжижается. Почему? Местные считают это чудом. Знаменитым чудом Святого Януария. Знаком благорасположения Святого. Скептики полагают это натуральным явлением, вызванным скоплением народа. И я приложился к мощевику с сосудом, и видел жидкость вместо сгустка. Однако еще до меня у реликвии святого Януария побывали паломники российские, из воспоминаний которых я сделал небольшую антологию. Вот что писал в 1832 году путешественник Дмитрий Горехвостов. «Многие церкви достопримечательны здесь великолепием и древностью, особенно кафедральные». Сия церковь сохраняет голову и кровь святого Януария, бывшего епископа Бенивентского, заступника Неаполя, обезглавленного в царствовании императора Диоклетиана. В празднуемые дни всему святому сгущенная кровь, иго, находящаяся в хрустальной стклянке, подносимая к голове, разжижается. В противном случае горе Неаполю. Бедствие предвозвещается, и жители поражаются ужасом. Православным гостям из России было оказано особое уважение. Они могли встать около самого престола и таким образом видели совершенно вблизи все происходившее. И это несмотря на местное поверье, согласно которому инославные христиане не должны присутствовать при чуде святого Януария. Иногда, пишет муравьев, по несколько часов не закипает остывшая кровь в фиалье и нередко изгоняют из церкви энверцев, как препятствующих совершению чуда. Священники в облачениях вынесли из ризницы серебряное изваяние святого Януария и, поставив иго на престол, облекли в драгоценную ризу и надели на него богатую митру. Потом старший из них подошел к алтарю с кристальным фиалом в руках внутри, иго видна была запекшаяся кровь. Он показывал сей фиал на все стороны как бы для некоего представления при свете свечи, которую держал пред сосудом диакон, чтобы никто не усомнился в том, что точно в нем запеклась кровь. Тогда стал обращать в руках своих фиал при чтении молитв и воплей женщин до тех пор, пока действительно закипела кровь. Неизвестно каким образом. Во все время свеча не отходила от фиола, чтобы можно было постепенно видеть приложение крови и может быть теплота рук и огня содействовала ее кипению. Радостные вопли раздались в церкви и все устремились целовать Фиал, который с торжеством показывал священник народу и тем кончилась церемония. На этом на сегодня все.